Всем привет! Вы на канале Мистер Диньярс, с вами Дин и Чика. Всем привет-привет! Да, сегодня мы закончим полностью первую концовку. А когда мы первую концовку пройдем, мы в этом же стриме начнем вторую концовку. Но если мне не хватит времени, тогда следующий, следующий. следующий стрим закончим вторую концовку. Да. Допускаем. Так. Нажимаем. Да. Начать. С последнего момента. Как видите, у нас тут выбрана хорошая команда, и я хочу быть из этого кошмарного Фредди. И можно Тень Бонни из Мринтрапа получить. Да. Я сейчас поделюсь с собой! Она очень сильно бьет. Ну, главная суть, что тогда, когда эти штуки, у меня стоит бесконечный щит. Чип на, на него. Сейчас я зайду в чипы. Нет, это не чипы. Готово, да. Я, я, Чика! Да, Чика, да. Так. Заходим чипы. Чипы? Да, чипы, чипы. Так, можно сделать вот так. Нет, пожалуй, сделаю пока что так. Можно сделать вот так, так и вот так. Да. Ой, кто это? Это Бумбой. Бумбой! Бумбой! шариком своим все время хочешь, да? Он ответил да. О, какой робот! робот! Да, мы его не и можем купить, и нам очень долго надо играть, чтобы купить вот эту броню титановую просто. Ну, мы пока что не можем ее купить, потому что у нас не хватает денег. Пока что у нас в данный момент вот такая броня есть и вот такая. Так, кошмарная чикас. Хэллоуинская кошмарная чика! Луинский, тут, потому что у нее в руках вместо кексика тыква. Персонаж. Да. Луинский персонаж. К кошмарного. Чайки, бабочки. Да, да, да, да. Здорово! О, мышка. О, видите, мышка. у меня автоматический щит. Видите? Привидение. Опять привидение. Да. Ну и вот, у меня тут ключик. Как видите, и мне надо идти в пятую локацию. Именно в пятую локацию. Потому что... Темнота! Да, темнота, темнота, Темно. О, медведи, медведи! Э, Какие-то Да, пицца, пицца! Так, наш. Мишка, мышка. Наши победили. наш победили, потому что Они прокачаны! Прокачанные они, потому что. Эти и Фредди вообще хорошие. Темно. Да, темно, темно, темно, темно. Чика, Чика, темно. Только не бойся, сейчас мы зайдем в шахту. Там будет бой, более светло. Кстати, Чика, когда на нас следят, это о, за нами не следят. Заморозили о, одного. О, Заморозил. Одного. Да, Привидение подарочки, заморозило. Подарочки. заморозило. Так, все. Вы, выиграли. Мы выиграли. Давайте подарки подартуем, посмотрим. Мы Победа! Так, заходим в пещеру, и теперь смотрим, а, где нам надо. И идем нам мы надо... К схеме. Да? Фредди, идем к схеме. Да, нам надо вот сюда идти. Вот сюда примерно. Видите? Ключик. Что это? И кнопочка. Это было? О, босс, босс, босс, Кто босс, это? босс. Я сейчас прикроем, потому что у нас нет таких этих. Как как его вот там забыл? Кто это? Хорошо, мой. Это босс. Я забыл, что там босс появляется. Нам а нужно из, из железа. Да, из железа. Наверное, его надо заморозить. Нет. Да, надо заморозить. Надо, Или? надо, нет, надо. Лучом, лучом, Фредди, давай лучом. Лучом мне не получится, у меня нет байдов. все. А, нет, не кончились. Вот. Все, что Шарик с черепом. Так, подарочка. Шарик с черепом. Так. Что это с него вылезло? Не смотри! Фредди, что-то зеленое. Что это? Что это? Что это? Это привидение? Это внутри его привидение. А что это у него? Взрывы, много взрывов. Да представьте, что стрелят, а они точно, они никогда не перестанут стрелять, пока не исчезнут. Точно забыл. Опять пойдем. Ой, вот, ты нажал на кнопку? Да, нажал на кнопку. Теперь... Ну, а будет? теперь мы сейчас кое что мне нам сделать. Противобосный этот вот тут. Противобосные братьфреди. Это лекалки, нам нужны, они очень. Это леколки? Да, лечилки, лечилки. Лечить? А птички? Да, аптечки, аптечки, аптечки. Сразу две аптечки, потому О, что босс Фредди, сильный. Да, Голден Фредди. У нас там есть в команде. там, да. Фредди. Здравствуй, Голден Фредди. Это переводится на русский. Это я. то есть, ну, да. Это это уже теория можно делать. Но я не хочу его делать, поэтому... Ну, так, пошли, Фредди. Чипы. Да. Чип что хочешь нужны. делать? Да, да. О, так. Всё. Победил. Чуть всегда поддерживайте братан, ним, потому что он весь. А что это такое, Фредди? Вот это что такое? Такая ск... а, Куда ты сейчас зашел? Это дверь была. Куда? Сейчас знаем шестую часть и это я. В против... цирк? цирк? Да, цирк, цирк, плей цирк. Так цирк, такие купил. шарики, шарики. Да, все купил, да. Все подготовился. Бу були, бу давай! Давай! Почему-то сидит. Фредди сидит, смотри, сидит. А нет, колечко у него появилось. Сейчас он все, все, все, нам поможет. Давай, давай, так. давай! Фредди, Фредди, давай! Все! Все, а мы их заморозили, по-моему, да, да? Они поменяли цвет, ребята. Смотрите, они да. поменяли цвет. А, да, они даже танцевать перестали. Они стали моргать! Мигать! А у нас лучи появились, да? Фредди, у нас появились лучи, два луча. Да, луча, только они на обычно не атакуют. Они именно противобосса, они именно босса. Мы ждем своего босса. Что это? Кошмарный Фред! это вообще с двумя головами. Тремя! Ребята, смотрите! Это не три. У него не три головы. Это его Фредсики. Они на нем сидят. да, внутри в него. Внутри сетенок. Внутри. А третий куда-то за тело спрятался. Третий, там три должно быть. А, а я вижу два. Давай! Кто-нибудь еще? Ты хочешь Фредди поменять команду? Фредди? Да. Хочу поменять команду. Кого ты хочешь выбрать? Вот этих чуваков. И вторая команда будет вот такая: Рыбаков? Нет, это кошмарный Фредди. Чуваков? Да, чуваков, протонов наших. Наш друзей. Ты сказал, чуваков или рыбаков? Рубокоп. <свят> так, да, это да. кошмары наши друзья, а это а наши братаны. Одни по одному глазу. А у бумажных вообще зубов нет. Они затореглись и спасили нас. Ну что он нам говорит? Да? Все, можно, пошли. Да, можно, ну, что, можно. Опять к сове? Да, Ура, сова. Да. сова! Какие у нее глаза? Один зеленый, а другой красный, как светофор. Да. да. А что у него в клеве интересно? Мы ее победим? Фредди, да, мы её победим? Обязательно, О, обязательно. смотри, поменялись диски, диски, по пять Они а, Они не атакуют, потому что у нас щит работает а, постоянно. Она не может нас пробить. У нас да. есть волшебный космический щит. щит. Конечно, щит, благодаря Конечно, щит. На всю команду. Да. На всех хватает. На всех да бесконечно, благодаря что? нашему Ну что, а щит меняет цвет, ребята, смотрите, он то синий, то фиолетовый, то желтый. А он бесконечный, ну, лучом, ребята, бесконечный. Лучом, он, ребята. лучом? Да, лучом всегда работают вот эти наши байды. Да, это у него самая сильная команда, в основном ничего. Он... себе. Так. Мы уже половину жизни снесли, а нам никого Плачь еще не убили. Что делает? Он там тоже круг какой-то вокруг себя образовывает. Что это? О, опять! Сейчас диски-диски! Попробуем атаку другую это команду. Это какой прям... Вот, вот, монстр, а не сова. Давай, Она вся как железная. Как как вчера Фредди. Да, Фредди был босс тоже, весь железный. Был Вау! Фредди, Фредди! Сколько их тут? Кошмар! Ребята, вы посмотрите! Я даже не успела посчитать. Это что было-то? А, это Фредди кинул своих детенышей на подмогу, да? Вместо снарядов выкинул Поэтому своих детенышей. Ничего себе! А скелетики-то у нас, посмотри, железные превращаются в какие-то ступеньки, когда стреляют. Ничего так. себе, ничего себе! Вот только бумажные наши что делают, не пойму, в нашей команде. Что делают? Вот эту мышку делают. А, внизу, которая мотается с глазками. Все, почти Опять сова кидает, кидает. Она нам не разопьет на щит. Все, щит бесконечный, бесконечный. Щит бесконечный. Она превратилась в конфетик.